Житель Петербурга оставил свою Ауди в автосервисе, и она исчезла вместе с сервисом. 14 июля с заявлением в полицию обратился 37-летний мужчина, уроженец Республики Беларусь, ныне зарегистрированный в Мурино и проживающий в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что в ноябре 2020 года оставил свою Ауди ТТ 2003 года выпуска в автосервисе на 27-й линии ВО а в апреле 2021 года обнаружил, что его машина пропала, а автосервиса по этому адресу уже не существует. Мужчина приобрел автомобиль в 2014 году за 8600 долларов, материальный ущерб он оценил в 450 тысяч рублей. Полиция уже начала поиск транспортного средства с белорусскими номерами.